Всем привет. Я, желтый мужик, продюсирую продающие публичные выступления. Анекдот. Летит змей Горыныч о трех головах. Встречает на своем пути Илья Муромца, богатыря. И говорит одна голова, обращаясь к богатырю. Илья Муромец, но ну отруби ты нам одну голову, а! А! Что? Что случилось? Подключается вторая голова И отвечает первая голова А шо, шо, решили же мы вот это вот В кино полететь Две головы хотят Шварценеггера смотреть А третья Тарковского Дура очкастая Ой, оставляйте Мы приглашаю в паблик